Блюман отель две звезды тоже смотрим. Он вас удивит. Идемте вместе со мной. С вами Лена Заганов и агентство Турбанжур. Барта здесь все можно выбрать. Несмотря на то, что отель две звезды очень хвалят. Здесь питание. Хорошие завтраки. В общем-то, как сам ресторан. Ну, то есть такой простенький, но тем не менее, маленький. Вот даже здесь еще, наверное, остатки завтрака есть. Номер для двоих. Дополнительный к для третьего человека. Есть кондиционер, телевизор, балкон. О, довольно-таки большой здесь балкон. Не знаю, все ли такие, но это просто огромный. То есть тут, в принципе, тоже видно, что зод поменьше, она тоже большой. А, потому что это номер сингл, соседи. Сейчас пойдем его тоже смотреть. <сосы> так, санузел небольшой, но Ой, все не есть: что, мыло, принадлежности, пен и маленький душ. Одноместный номер, одна маленькая <сосы> кровать, <сосы> <сосы> тоже балкон. Есть сушка и кондиционер такой же. Очень классно, когда есть окно. Мне нравится. Есть прокат велосипедов. Здесь стоит первый час 1 евро. Дальше получается с каждый час 50 центов. Вот отель «Две звезды» с сейфом, с кондиционером, с хорошим, в общем-то, завтраками. При этом даже на пляже есть, получается, в отеле идет питание, завтраки и включены э, два кресла и, э, и зонт. Вот пляж вот позади меня, то есть здесь отель, вот и сразу же там будет пляж но в общем двоечка меня удивила в хорошем смысле то есть э, чисто комфортно как для отеля 2 звезды достойно и что если было вам полезно конечно же ставьте лайк если остались вопросы обязательно их пишите и до встречи в новых видео по Италии и не только всем пока